Всем привет! Сегодня долгий такой видосик, но он познавательный будет. Я думаю, будет интересно как разработчикам монет, кто следит за нашей активностью, так и любому пользователю, особенно, которые не имеют большого опыта в использовании различных Shared Master Node сервисов. А различных я имею в виду в том, что мы будем сравнивать комиссию на разных сервисах. А предпосылочка к этому у нас, потому что... Халвинг через три дня наступает, и награды уменьшатся в два раза. Некоторые сервисы будут прям очень-очень неудобные. А рынок перед халвингом чувствует себя спокойно. Ничего не поменялось вот последние дни. Даже очень странно. А поддержка у нас, как всегда, есть от команды. Вот тут выкупаем. С других, монет тоже, с других аккаунтов там стоит поддержка. За рыночком следим. Стараемся его поддерживать таким вот. Хорошо. Ну что, погнали к обзору, я уже кучу вкладок открыл, буду стараться объективным быть, но все-таки со своей колокольни. Также услышите некоторые неприятные моменты. Прошу сразу не обижаться, если не согласны с моим мнением. Так, давайте, что мы посмотрим? Мы посмотрим все вот эти сервисы. Вот эти джин уже нет, а сайт будет обновлен, там, в ближайшее время, может быть в течение месяца, уберем ссылки на эти сайты, чтобы пользователи не переходили, не растрачивали свое внимание, так сказать, SEO-оптимизация некоторая. А, все вот это смотрим по ценам и я говорю свое мнение, рекомендую пользоваться, не рекомендую, и можем обсудить все это дело. Итак, первый у нас скрипта Selfmade. Я его даже в таблицу не добавлял. Тут все очень дорого получается. Смотрите, вам нужен один кредит для активации и обслуживания 30 дней. 9 баксов в месяц. Я за 9 баксов себе возьму два сервака и могу на них там 100 мастер-нот поднять. Кто хочет также, там другие видосики смотрим у нас на канале и без проблем будете... То же самое делать. Единственное, тут рефералка интересная, но мне что-то неохота впаривать хостинг мастернод, который по 9 баксов требует. Так, крипто селфмейт мы вообще уберем отсюда. Не котируется вообще никак. EvoNodes. По Evo Nodes смотрим. Хороший сервис, обычно быстрый вывод, но при запросе больших сумм были жалобы от пользователей, что достаточно долго вывод происходит. Сервису большое спасибо, у нас с ними официальное партнерство, они типа и так скидку предоставили 50%, но комиссия получится достаточно высокой для текущего рынка, я считаю. Я разговаривал с разработчиками и снизить комиссию не получится. Смотрим, сейчас комиссия у нас 13,5% от ваших наград и будет она примерно в два раза больше, то есть от 25% до 30%, ну может быть от 20% в зависимости от цены. Запросил скидочку еще, типа, что у нас халвинг вырастет все это, но они говорят, типа, у тебя и так скидка, и у вас халвинг, цена типа вырастет, там конечно, как мне и в ГТМ говорили до этого, и тогда комиссия снизится. Конечно, цена вырастет, да, и все снизится, ну мы верим в это. Сервис можно использовать, если он вам нравится, но, как видите, по комиссии он не лучший. А свое мнение еще ставлю смотрите они держат платиновую мастерноду и в общем-то затраты на ресурсы небольшие но с каждых 250 тысяч монет они берут 50 долларов не то чтобы много но для рынка и для затраченных ресурсов это многовато я считаю Единственное, я считаю, эту плату справедливой, потому что монеты, которые они держат, например, 250 тысяч монет, это один биток, 500 тысяч рублей, и за обслуживание этого они берут всего 3000 то есть 1%. Это адекватная цена за риски, которые они держат, но с учетом того, что они гарантируют от краш, от всего и в случае компенсируют, это нормально, но по рынку дорого. Все, Вот полностью свое мнение изложил, думаю, не слишком много каши. Я бы предпочел использовать сервисы дешевле. Идем дальше. Гентариум. Ух, тут мало хорошего могу сказать. Давайте с хорошего тогда. Спасибо, Гентариум, за то, что нам баннер платно размещал. Когда-то хороший трафик давал, в категории А нас разместил и держит до сих пор. Все это дало положительный результат в долгосрочной перспективе. Но сейчас это не дает трафика. Очень высокая комиссия, 40%, потому что они используют бронзовые мастер-ноды. И после уменьшения наград комиссия будет 80%. Вот как видите, у них там 90%, у 1x2 90%. В общем, шареды на гентариуме категорически не рекомендую использовать, потому что очень много снимают наград. А могли бы перейти на серебро на гентариуме, как я им предлагал, и почти договорились, но... Скрипта, он говорит «Окей, окей, я там объяснил все, что для них это будет потеря». Но он такой типа «Окей». И на следующий день приходит и говорит, а, это когда у них было там 100 с чем-то мастернод 150 или 160. Типа «Ну, у нас там мастерноды сократятся в 5 раз, и мы потеряем там 500 баксов в месяц». И я такой «Ну окей, я же вам типа объяснял, что вы потеряете денежку, если сделаете это, но для пользователей будет это выгодно». Что в итоге произошло? Они оставили бронзу, хотя я им предлагал монеты предоставить. И они знают своих пользователей. Я слежу за блокчейном и смотрю, там полетело сначала 250 тысяч, и потом 250 тысяч. Вот это как раз на самом большом росте было. А вот, вот здесь, по-моему, или вот здесь. Вот пользователь, в общем, вышел. У одного пользователя, оказывается, было 100 нот с лишним. И они, зная, что это все одного пользователя, и он, возможно, не дурачок, и как бы перейдет на другой сервис или поставит себе те же платины вместо того, чтобы платить там на тот момент 20 с лишним процентов, что я тоже считал, много. В общем, короче, пользователь забрал свои 100 нот и ушел. И часть он продал по рынку, там очень хорошую часть по 800 с лишним сотов там нам стенки снес. В общем, Гентариумом в общем-то, спасибо, что помогли нам развиваться, но на данном этапе я гентариуму очень недоволен и как монеты, и как обслуживание монет. вот как они Стрем, например, проще договориться, но об этом дальше. И ребята, которые допустили такое падение монет своей и дерут 90% своей фи, я бы не стал сильно доверять. Простите вот за такое мое честное мнение. Хостинг на гентаре, давайте посмотрим. Хостинг, хостинг, 4 бакса в месяц. Очень дорого, но если вы, например, держите золото, я думаю, вам это по карману. Ваше личное мнение, хотите – пользуйтесь, хотите – нет. Хостинг минус, давайте таблицу заполним. Общая нода 25-30%. процентов. гентариум у нас будет порядка, давайте, 60, и с запасиком сразу 90%. Вот такой фи будет на гентариум. Его закрываем и идем дальше. Стейк Куба. Стейк Куба у меня открыт, так как видео такое подробное. Давайте. Некоторые пользователи жалуются, что проблемы есть с выводом. С выводом не замечал совсем. Есть с логином проблема. И столкнулся я с этим проблемой с логином, хотя, возможно, проблемы не было никакой. Я просто не вводил свой 2FA на странице логина, который вроде как не обязательно. И он не говорит, что у тебя 2FA неправильно, он говорит неправильно логин, пароль. Обратился в службу поддержки. Ага, давайте ее найду покажу вот тут канал такой new ticket нажимаешь на кнопочку тикета и у тебя создается отдельный канал где ребята помогают решить проблемы мне прислали мой новый пароль в течение двух дней Да, не быстро но говорю как есть и в общем то все решилось я смог зайти на сервис Здесь у нас есть такой раздел «Кошелечки» и есть раздел «Мастерноды». Мы переходим в раздел «Мастерноды» и можно посмотреть комиссию. Открываем, и комиссия нас приятно удивляет по сравнению с остальными сервисами. Это всего 4%. Прям вообще классно. Причем доступные инвестиции в любые мастерноды, есть BCR, смотрите, бронзы, сильвер, голд. Можно вступить от 50 монет, 250 и 500 фиксированная сумма. Это не обзор стейк-кубы, просто сказал плохое, хочу сказать и хорошее. Что тут классного я нашел? Блин. В общем, ждите отдельный обзор по стейк-кубу, если хотите. Давайте в комментарии пишем. На стейк-кубе, сейчас не буду тратить время, нашел такую фишку, что у них есть и автопродажи ревардов, и автоинвестирование ревардов. Это, по-моему, вообще бомба. У меня большой там видосик есть по ним, но старый интерфейс, и все не актуально. Однако, они сохранили отличной комиссии для этого рынка за что плюсик но если вам вы инвестируете в какое нибудь говнецо который может умереть за пару дней и вам важен быстрый доступ которого иногда может не быть можно обойти этот сервис и выбрать что нибудь другое стыку у нас все отлично стакинг club стакинг club как-то пользуется мало я смотрю вот давайте есть бц найдем а в обычной шараде комиссия ниже, но берут комиссию даже за депозит, это инстант ноды, смотрите, здесь всего 18 тысяч монет, хотя мы у них полгода и 11 юзеров, соответственно, сервис непопулярный, комиссия невысока, Stacking Lab я не рекомендую, у меня изначально с ними не пошло, но я им дал на залог голду, целую голд ноду, блин, они до хрена на ней заработали, как-то нет пользователей. Ну, не могу с таким планом рекомендовать, хоть и комиссия у них, в общем-то, невысокая. Да, давайте посмотрим. Rewards fee 5%. Можете попробовать, если вам важна комиссия, и как бы рассказать свой опыт. Понравится пользователь, может, запишу видео на ваших отзывах и сам протестирую. 5% конечно очень круто для текущего рынка. Таблицу оставлю, тут мои рефералочки, на которых я ничего не зарабатываю. Расскажу о них тоже подробнее потом. Stacking Club закрываем, Stake Cube закрываем. Следующий у нас идет Midas. Находим ESBC в рейтинге топ-монет. Вот тут смотрим все топовые там. Ну, кстати, есть нормальные монеты, большинство из этих не дерьмо. Вот Mark даже есть, да, крутая монета. Giant, Gixxon xDNA, Beacon, Genesis, и вот до SBC добрались, и они берут, у них Silver ноды установлены, они берут в Midas, если платим комиссию 3 бакса, не в Midas 5, как я понял. И локин, не забывайте, там, если вы держите определенное количество монет, то у вас вообще на Midas будет бесплатно. Но это не значит, что бесплатная комиссия на Midas, будет лучше, чем, например, 5% на SCC. Это все надо сравнивать. Я просто такое по процентикам говорю, чтобы уберечь от самых высоких процентов. Итак, по комиссии на MIDAS. Ну, давайте возьмем максималочку 5 баксов и найдем SBC у нас. А вот, Silver, у нее доходность сейчас 39 долларов, 40 будет 20 с текущей ценой при прочих равных условиях. Итого, получается, Мидос берет 5 баксов, от 20 это получается четверть и достаточно высоко, 5%, 25%. Много-много, конечно, получается. Но если у вас лок-ин, то, пожалуйста, используйте Мидос. Давайте еще по тарифу выясним. Первое значение при оплате выборочной монете, второе при оплате Мидос. Ну, мы тут рассматриваем... 5 баксов, и в минус получается немножко дороговато. После обновления сейчас, в общем-то, 10% по рынку, до 10% я считаю это адекватно. Но, конечно, не входит ни в какие ворота по сравнению там с 4%, например. Так, Мидос у нас будет 20%, я вот так беру. Ну, давайте, чтобы честно было, 12-20 напишем, потому что выхланет дешевле или вообще может быть бесплатно. В общем, я рассказал, там сами поймете. Не знаю, как правильно записать. Может, обновлю таблицу, будет более корректно написано. смида закончили. Дальше идем. Джин умер, не убрал я еще его. Говно Джин. Говно уже говорил много раз. Собрали бабла, сделали платформу с неадекватными ценами, которые не конкурентно. Пошли в жопу, не нужны такие проекты вообще на рынке. Третью. Блин. Ладно, сейчас я залогинюсь, тут мне после обновления логин на Тритиум не нравится и продолжим запись. Итак, третью Ну, ситуация примерно такая же, как с Гентариум, но не так плачевно. Тритиум на нас не так много заработал, во-первых, и я Жене предлагал Сильвер прокачать мастерноду до Сильвера. Он такой типа, ну да, да, там завтра-завтра и как-то замялось, и у них до сих пор серебро. Те, Кто пользуется Тритиум и вам нравится, можете Жене написать. И попросить его, чтобы он связал со мной, обновил до серебра, если вам это интересно. А так, конечно, 3 евро в месяц, но это почти то же самое, что на GTM получается. То есть, очень высокая комиссия. В общем, дороговато будет хостинг. 1,79 евро, ну, 2 бакса давай напишем там. Плюс-минус, я думаю, не очень важно. Как, гентариум, хостинг 4 бакса, 3 тюма, пускай будет 3 бакса, а, 2 бакса там адекватно, в принципе, для хостинга, особенно если у вас не бронза, а что-то покрупнее. И комиссия здесь будет где-то на уровне агентариум, я думаю, с бронзой, где-то 50-70%, то есть очень большой ФИ. А, Наша третьего, ну, стараются сделать хороший сервис и для разработчиков, и для пользователей, но больше в сторону скамеров склоняются, чтобы с камеров там толкнуть, у меня был случай неприятный, но, в общем-то, сервисом и их обслуживанием я... Удовлетворен, не могу сказать, что довольно хорошо, удовлетворен. Сервис хороший, решает все быстро, но в сторону скамы сильно очень тянет. Ну, больше тут, наверное, добавить нечего, мы все-таки цены обсуждаем. Можно пользоваться. Дальше поехали. Simple Post Pool, вот его совсем не смотрел, давайте прямо тут откроем и посмотрим. Я пока залогинюсь. О, произошло чудо. Я всегда заходил на Simple SimplePostPool только через сброс пароля. То есть, мне нужно было сбросить пароль, потом я только мог войти. А тут я нажал кнопочку «Логин» и у меня все вошло. Это же замечательно. Давайте найдем информацию о комиссии. Так, нашел информацию пока по хостингу. Это те же самые 2 бакса. А, ну, видимо, адекватная цена для этого рынка, раз у всех в таком районе. Смотрите, зашел доступный мастер-нод, и здесь доступны различные варианты, как бронза, а, бронза, серебро и золото. Но сейчас войти можно только в золото, если вы уже на Simple Post Pool и участвуете в бронзе, рекомендую как-то закрыть эту позицию, потому что я не могу проверить информацию, давайте смотрим дальше, что у нас тут доступно. Вот здесь можно участвовать. И они берут за full мастер-ноду 2 бакса в месяц. Так как у них установлено золото, 2 бакса это получается вообще небольшая комиссия. Вот смотрим Silver. И золото у нас будет после халдинга, уменьшение наград, то есть по-русски, приносить 40 баксов в месяц. При прочих равных, опять же. И они берут всего 2 бакса. Это значит, они берут 120 двадцатую, то есть 5%. Хорошая комиссия. У Simple Post Pool я считаю все окей. 5%. Где-то если вы используете Gold. Добавим так. Так, по Simple Post Pool я считаю разобрались. Можем двигаться дальше. стейку у стейк. Так, у стейку стейк. Все прекрасно, как всегда. И комиссии тоже прекрасные. Ни разу не видел, чтобы хоть один пользователь жаловался на этот сервер. Не то, чтобы жаловался, а вот даже какие-то там неполадки с выводом или что-то еще. Вот прям идеально работает. И заходим посмотреть комиссию, которая тоже идеальная до сих пор. Я вот договорился и никаких проблем не было. 5% у них фиксированная комиссия, но так как будет флаг холдинг, возможно, увеличат до 10%. Но у них фиксированная, я напоминаю, стоит не как в случае за с Gentarium, у кого гентариум, Tritium, Simple, PostPool, мы только что смотрели, у них у всех привязка к цене. Здесь же фиксированная комиссия, замечательное обслуживание, поэтому комиссия либо останется 5%, либо, так как дорого обслуживать, они ее сдвинут на 10%. И даже если сдвинут на 10%, я считаю, для этого сервиса нормальная комиссия. И также, если Лева смотрит видео ну, и все упирается в ресурсы, мы, в принципе, можем дать залог на золото, с которого вы там будете себе что-то в карманчик откладывать с наград и можете удерживать по ресурсам комиссию 5%. Я буду рад поддержать этот сервис с апгрейдом до голда. Ну, там смотрите сами. Мы должны понимать, что если они поднимут до 10%, это нормально. Им выгоднее, в общем-то поднять и иметь чуть-чуть больше. По текущему рынку даже 10% для такого сервиса, я считаю, это конкурентная цена. Следите сами. А если что-то изменится, сейчас вот 5%. А найти у них вот очень просто, прямо на главной странице фин Все, больше ничего не надо, потому что у некоторых, например, стейк-кубы достаточно сложно найти комиссию и simple по спул тоже. А, насколько знаю, хостинга нету. Если ошибаюсь, поправьте в комментариях. s тоже хороший сервис. Сейчас расскажу все по нему. Итак, вот я в главной панели. Если получится, вставлю видео подробно обзор на s -Node. Напоминаю, что нам s ноды предоставляет без комиссии обслуживания для наших мастер-нод. И используется там Silver, если вам будет интересно посмотреть посмотреть статистику вот какая награда ну она примерно все одинаково на, на дни ориентируемся и по дням тут примерно одинаково награда одинаковая итак смотрим инстант мастернода. смотрите фи без обслуживания бесплатно хостинг мастернод давайте смотрим что тут у нас по цене а по цене это все в монетках давайте найду информацию продолжим видео как оказалось, идти далеко не надо. О, у нас тут еще баннер. Прям вообще спасибо большое Сноды за поддержку. 0 фи мы видим. Итак, заходим в Trustless Masternode. Это хостинг. И жмем создать мастерноду. 10 центов в день. Это 3 бакса в месяц получается. Здесь у нас за неделю, если получается 49%, то есть примерно 2 бакса. И в месяц вообще хороший тариф. Полтора бакса это в эснода. Рыночек из пострадал. Потом могу видео вообще сделать по сервисам, вот, которые которым обсуждаем, потому что в основном они только живут из всех монет. Там 1x2 еще. Кое-как. Итак, тут у нас получается полтора бакса. И из в этом плане пока лидер. Шары да бесплатно, хостинг полтора бакса. Давайте еще раз посмотрим. Смотрим, тут есть C. Фи 0, это долевое участие, то есть тут получается по 1250 монет можно участвовать. Тут типа вы закидываете свою личную мастерноду и именно получаете с нее наград, то есть не делите рандомно там, от мастернод, получаете свою вот прям сюда. Если вы не уверены, что вы там... Не потеряйте свои монеты, как один человек, вот недавно 500 тысяч у него украли, и рынок рухнул, и может жизнь рухнула у человека, я не знаю, что оказало плохое влияние на весь рынок. Вот прям сюда закидывайте и можете забыть об этом. Но были сомнения, пояс моды должен поделиться с вами, так как рекомендую сервер, должен сказать плохой. Вот у нас в Дискорде тут есть каналы для всех монет, и в некоторых монетах, Например, как стейков стейка следят постоянно пользователи, пишут новости. в некоторых там помощники бегают, новости лепят. И вот у нас тут прояс надо пишут, типа, мастер мастернода не работала. Тут переживали, что их делистят с КБ, делистов дома не было. И вот писали, так и не пофиксили, разраб почти не появляется, молчит. Ну, я после этого написал Джуи. И он все пофиксил, но все тут пишет, я уже забрал монеты, столько проблем с этой инстой было за два месяца, полмесяца нода не работала. Постоянно следить, ну такое. Ну, бывает. Будем надеяться, что будет хорошо, потому что у меня, вот, например, мастер ноды там, полгода уже работают почти наш, и никаких проблем. Ну, может возникли какие-то проблемы с оборудованием. Причем я из нода предложил до голда апнуться, если они уж нас обслуживают бесплатно, я им готов выделить монеты на голд, чтобы они не тратили так много ресурсов. В общем, были некоторые сомнения, но я сервису доверяю, потому что они на рынке очень давно. Ни с кого бабок не собирали на построение своей платформы. Считаю, можно этому сервису доверять. Они бесплатные для нас, а не для других монет. смотреть. Но там тоже фи обычно небольшой по другим монетам. И также добавлен русский перевод. Я переводил, и если какие косяки, пишите мне подкорректирую. Помогал, в общем, ребятам. Идем дальше. Пейс ноды, я считаю, все вот так вот. Запутался я, идет запись или нет. Давайте остановлю и видео склеим потом. Дальше, Зикоры. А, хорошая служба, насколько я знаю, но вроде у нас не сильно популярна. Там ее в BetEx очень сильно шилили и пользовались. А, ESBT нашел, Create найти тариф переходим к следующему разделу калькулус тут кажется все сложно никогда не пользовался прям вообще далек от их сервиса но вроде как все неплохо к сожалению, информацию по калькулу я не нашел, сколько там стоит. Кто пользуется, знает, пишите в комментариях, по-другому не получится. И я просто добавлю это в таблицу, таблица будет по ссылочке. Переходим на хэштанг, который нам, в общем-то, неплохо на старте помог, там очень много пользователей было, но его два раза ломали, два раза ломали. На нихреновые суммы, поэтому я бы не рекомендовал пользоваться. Хоть они и сделали, в общем-то, по красоте. В основном вернули все монеты. Нам там денежку предоставили примерно 30-40% от того, что мы, так сказать, потеряли. Но поступили, я считаю, правильно. И все же, смотрите сами. Два раза сервер взломали, Так что опасненько, опасненько. Видим комиссии. А комиссию мы не видим. Давайте посмотрим. По-моему, комиссия тут очень невысокая. Вот, в крипто-хэштанге я нашел комиссию 4%. И активный полбаланс у них достаточно много, 75 тысяч. Не максималочка, конечно, какой STC, но тоже неплохо. А в таблицу записал. Нет, не записал. 4%. И комиссия вряд ли будет у них меняться. Тариф выгодный. Гоу дальше. Ноды хаб, ну на ноды хаб высокие цены, даже не буду ничего писать там, в таблицу не вижу смысла и отсюда уберу, вот такие, ага, 3.90 месяц, 4 бакса, плюс рефералочка там, ну с рефералки я нифига не зарабатываю, ну не вижу смысла оставлять таблицы, если кто-то пользуется, а как мы видим немного, ну, дороговат 4 бакса на этом рынке. Лучше там поддержим тот же Гентариум наш отечественный, да? Любим же поддерживать отечественный проект. Я нет. Но все равно я бы прито дал, наверное, на а, DEXTRO. Тут, насколько я знаю, нет дорогой хостинг и, возможно, есть шары. Они очень сильно развивают сервис. Рекомендую изучить, если кому-то не лень. О, какой сайт красивый. Может этот блок отключения поможет? Нет, не поможет. С оптимизацией беда. Ищу тарифы. Так, Dextra я, короче, не смог залогиниться. Уберу отсюда от Дериха подальше. Непонятно, что там у них. Ну, можете попозже сами заглянуть. В любом случае, это хостинг. Ваши монеты никто не украдет. И вот эти красавчики iHostML, которые все любят именно за хостинг. А все потому, что у них обычно хостинг был самый дешевый. Это 0,99 евро. То есть, чуть побольше доллара. Давайте посмотрим. Тут у них, кстати, есть еще биржа, на которой можно торговать монетки. И меня недавно просили ликвидность хоть какую-то создать. Ну, я создал. Типа, можно сейчас и купить, и можно продать. Так, смотрим хостинг. Или можем найти тарифы. Давайте поищу и продолжу запись. Ну, смотрите, поиск шикарно работает. Вот я ввел ESBC. Видим все мастерноды любые. Смотрим бронзу, например. И стоимость у них по-прежнему 0.99 евро. Так и запишу в таблицу, не хочу в долларах пересчитывать. Или пересчитать, давайте пересчитаем. 1.09, ну 1.1 напишем. Раз мы всем пишем в долларах, справедливо будет в долларах Хотя в евро красивее, да? Далее, смотрим, что по шаренам. У меня как-то разговор с девом не сильно пошел. Не знаю почему, я там нагнал у него чуть-чуть, у меня там информация корява вводилась, и я не понял их систему, а он что-то предпочел меня проигнорировать. Единственное, с кем так не получилось договориться нормально. Но, тем не менее, сервис хороший. И Shared Node. давайте посмотрим, какой у них тут. О, есть BC вообще на посел, ребят. С Рой, я думаю, они чуть-чуть преувеличивают, но прекрасно, что... Чем... А, это, наверное, и есть POS. From MasterNode Rewards, 15%. 15% многовато для рынка. Поэтому iHost юзаем для хостинга, кто хочет, отличный прайс. А дальше у нас идет MN World, у которого была небольшая комиссия, в общем-то хороший сервис, которым, наверное, многие русские не сильно пользуются, но... Я так понял, главный разработчик заболел, и он вернул все монеты уже пользователям, и разработчиком вернет монеты. Я с ним пообщался прям. В общем, он со мной даже, я говорю, не сильно по-английски, когда он много написал, он мне даже по-русски отвечал через транслит. Вот это сервис, блядь. Простите за мат. Не то, что был мастеров нондас у нас, да, который там скоманул Альбет, их покрали там на некоторые монеты. И разработчик решил заработал на нас неплохо. Потому что ЕСБЦ хорошо приносила им комиссию. И он такой вообще пропал с нашим залогом. Типа, ну меня кинули, ее кинули. Что такого-то, да? А вот эти ребята молодцы. Сказали, вернуть залог. Уважаю, вернуться, прорекламлю их. Идем дальше. MDC хэш. Зашел к ним, посмотрел. Комиссия, тут у них 2%. Пожалуйста, получите, распишитесь. Вот, пожалуйста, никто не ожидал, 2%, монеты есть у ребят, для инстант-ноды я давал, так что все окей, и на рынке они давно, зайдете, посмотрите, кому интересно сервис за 2% юзать, не думаю, что комиссия изменится. Кстати, я когда с ними общался, они там зарегистрированы компании, то ну типа все, все серьезно, мы серьезные ребята и так далее, потестите, пишите отзывы в комментариях, кто знает. Ну и тут остается хостинг кликноды, это, так сказать, дочка Stacking Club, нас туда не добавили, хотя мы договорились что добавили. ну, короче, тоже говно уберем отсюда. Я тут почти видео уже смонтировал и забыл про один сервис, поэтому в конце вставочка такая. В общем, вот сервис MyCryptoCloud, в таблицу добавил, у них тут по 99 тоже евроцентов. Записала в таблицу неверно, в общем, возможно, тоже хороший сервис, не знаю. iHost, по крайней мере, проверен, никто не жаловался, но здесь такая же цена, почему бы не попробовать, кому интересно, возможно, на этом сервисе есть какие-то монеты, что на iHost нету. В общем, смотрите, пользуйтесь. Спасибо всем, кто видео до конца досмотрел, надеюсь, информация была полезной. Как я говорил, можно рассмотреть рынок. Если вам интересно, голосовал. Что ну, он там закреплю? А на рынке у нас в основном что? Вот. Исноде взлетел, вернулся на свою позицию, так как заливает. Но это вкратце. Midas а хорошо, вверх попер. Можно разобраться, почему Тритиум на своей волне находится чуть-чуть низко. GTM пробивает нище. На стейк кубы вообще 6 иксов сделал. Кто со мной зашел хорошо? Есть и другие монетки интересные на рынке. Если хотите, сделаю такое общее видео прямо по рынку. Пишем в комментариях, голосуем. Всем спасибо.